Наконец-то! Нужно сказать, что ты выглядишь точь-точь, как я. Только ты немного более злой, чем обычный хороший сосед. Наконец-то мне представился случай заткнуть твой рот. Он пришел. Это час. Наконец-то я сокрушу тебя раз и навсегда. Ха -ха. А теперь, маленький паучок, ты умрешь. А может, еще не поздно подружиться? <связывая> Эти мерцающие трубы источники его энергии. Если я собью их ударом своей паутины, они отключатся. Ты работаешь мимо тех людей, Нистерия. посмотрите на Большого Мастера иллюзий. Я расправлюсь с тобой и твоим борсом тоже. Костюм, костюм, своего-то своего эго, эго. Знаешь, мистерио, чем дольше шкаф, тем громче падок. A stadeo, зеленая и фиолетовое. Рара спит в этой Приятель такой здесь не носит. А теперь ты думаешь, а что если бы этот прибор был использован? Будь проклят ты и твоя сила, Спайдермен! Кстати, о силе. Давай выясним, кто стоит за всем этим. Я не скажу тебе. Мистерио можно победить, но вторжение симбиоза не остановить. Вторжение симбиоза? Так ты не один? Глупец! Нас будет больше, чем ты представляешь! Туман, который заполнил город, подготавливает каждого к симбиозу! Это ты, глупец, Мистерио! Откуда он берется? Пристань! Склад 65! Секретный тоннель! Если бы я только смог видеть, как мой босс уничтожит тебя! Кем бы ни был твой босс, ему конец! Никто не может управлять симбиозом. Поправка. Никто до сегодняшнего дня. Кто да теперь? Избавь меня от пропаганды, ладно? Это не игра Мистерио. Симбиоз уничтожит все, но я остановлю его.